В наших национальных школах, то есть учителей, которые могут преподавать в том числе и предметы, а не только татарский язык, литературу на татарском языке. Но у нас сегодня уже готовятся люди, которые могут преподавать и биологию, и химию, и физику на английском языке. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз.